Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии, в начале было слово. Меня зовут Евгения. 15 сентября Русская Православная Церковь отмечает память преподобного Феодосия Печерского, устроителя и одного из основателей Киева Печерской Лавры. 27 августа, тоже день памяти этого преподобного. И мы говорили о его юных и отроческих годах. Сегодня, как я вам и обещала, мы будем говорить о его иноческой деятельности. Вскоре после того, как мать преподобного Феодосия постриглась в монастыре, Феодосия избрали на должность игумена Киево-Печерской обители. И сменив прежнего игумена, он замыслил коренное переустройство монастыря. Она насчитывала уже к тому времени более ста человек. В пещере в немысленной тесноте стало невозможно ни жить, ни молиться. Преподобный Феодосий вынес монастырь на поверхность земли, построил деревянную церковь и кельги, в которых поселились Почти все братья монастыря. В пещере остались подвязаться немногие затворники. Построив монастырь, Феодосий решился установить в нем порядок. Что и как должно быть в обители, когда и что делать каждому, когда и что есть и прочее. Посоветовался он с людьми, часто бывавшими в Греции, где много тогда было чудных монастырей. Узнал, который из них наилучший. Послал туда самого искусного из своих иноков, чтобы он описал там все порядки, а потом и ввел их у себя. При этом порядке в монастыре Печерском все пошло так свято, что от всех русских монастырей начали приходить сюда посланцы, чтобы увидеть, как в нем все водится и у себя тоже вводили. Так и стал монастырь Печерский учителем всех русских монастырей. Устав требовал от всех, в том числе и от игумена, участия в общих работах. Всякое непослушание рассматривалось святым Феодосием как грех. Но он не любил наказывать и благочестие поддерживал не строгостью, а примером собственного смирения. Если монах отказывался выполнить работу, преподобный делал все сам. Перед храмовым праздником пожаловался эконом святому Феодосию. «Отче, — удрученно сказал он, — не знаю, как быть, посоветуй. Завтра праздник, а в монастыре нет воды. Кого не попрошу, тот занят, этот болен, третий пробегает мимо, не сказав ни слова». «Они правы, брат. Не будем осуждать их», — сказал отец-настоятель. Взял коромысло и сам пошел за водой. Раз прошел по монастырю с полными ведрами, другой. А на третий целая вереница помощников сзади него с ведрами поспешает. В другой раз нужно было наколоть дров для монастырской трапезной. Повторилась история с водой. Все отнекиваются. Взял отец-настоятель топор, как начал махать, только поленья отлетают. И опять набежали помощники, которых раньше днем с огнем было не найти. Монашество на Руси было еще молодое, Еще не было навыков монашеского делания, традиций послушания. Всему этому начало положил святой Феодосий. Недаром его называют первоначальником русских монахов. Велико было смирение преподобного Феодосия. Однажды он допоздна засиделся у князя Изяслава. Князь белел своему вознице отвезти игумена в монастырь. Вознице, видя скромного, плохо одетого монаха, сказал ему, «Вы, черницы, все равно ничего не делаете». «Правь вместо меня лошадьми, а то я умаялся сзади!» Феодосий послушно взял вожжи и стал править лошадьми, а возница захрапел в повозке. Рассвело. Проснувшийся возница удивился. «Кто не пройдет, не проедет мимо повозки. Всякий снимет шапку и поклонится». Догадался он, что непростой монах сидит с вожами. Скорее сам пересел на облучок, погоняет лошадей и думает, сколько бытогов пожалует мне князь за мою проделку. А когда приехали в монастырь, да увидел он, как все монахи подходят к черницу под благословение, то его вовсе струсил, пожалуется на меня игумен князю, тот с меня семь шкур спустит. Преподобный Феодосий успокоил возницу, пригласил к себе в келью, накормил, и отпустил с миром. Князь Изяслав глубоко почитал святого подвижника и часто приезжал в обитель. Однажды князь пришел в неурочное время между обедней и вечерней, когда Феодосий запретил привратнику кого-либо впускать в монастырь. Не отворили ворот князю, и он смиренно ждал у ворот, когда ему их откроют хотя и отличался прежде очень буйным нравом. Но смирение святого угодника, его любовь, и утишили его вовсе, вовсе неспокойный характер. Феодосий вышел встретить князя, повел его в храм, где они долго молились. За трапезой князь спросил, «Скажи мне, отче, чего в моем дворце Самые вкусные кушанья не доставляют мне удовольствия. Я их ем порой с отвращением. А у тебя в обители простая пшенная каша, кажется мне сладостней самых изысканных яств. Княже, отвечал святой угодник, в обители все делается с молитвой. С молитвой затворят тесто, с молитвой зажгут очаг. С молитвой поставят печься хлебы или варить кашу. А ты загляни к себе на кухню. Там ад. Повара кричат, бронятся, таскают бедных поварят за волосы. Те визжат и плачут. Тут сладко и питательно, для тела и души полезно. Что делается с молитвой и любовью? Усердно наставлял игумен Феодосий своих учеников со вниманием к каждому брату. Он имел обыкновение ночью обходить все кельи и узнавал таким образом о молитвенном усердии каждого брата. Никого не бронил он, но любовью и молитвой приводил всех к покаянию. За праведную жизнь свою Феодосий был прославлен. Исходило от него сияние, которое могли видеть люди – один монах Михайлова монастыря, проходя мимо обители Феодосиевой, видел свет несказанный, сияющий над монастырем. Очень любил преподобный Феодосий и бедных. Недалеко от своего монастыря он построил двор с деревянной церковью во имя первомученика Стефана. Поселил туда нищих, хромых, слепых, и даже прокаженных, и выделял им некие средства из монастырских средств на их пропитание. Кроме того, каждый месяц он посылал воз хлеба в ближайшие тюрьмы и темницы для заключенных. Помогал он и просителям. Известно, что однажды пришла к нему одна бедная вдова – обиженная судьей. Он в это время занимался строительными работами. В простом, в простом монахи женщина не узнала настоятеля монастыря и стала спрашивать, «Скажи, отче, где ваш настоятель, у меня к нему дело?» На что Чернец, а это был сам Феодосий, сказал ей, «Женщина, какое у тебя может быть до него дело? Наш настоятель скромный, грешный человек». Его дело только молиться. Тогда она ответила, может быть, он и грешный человек, но я знаю, что Господь по его молитве может творить чудеса. Меня очень обидел судья, а я бедная вдова. Я бы хотела, чтобы он заступился за меня. Тогда Чернец ответил, иди, женщина, с миром. Я, постар... я как только появится настоятель, передам ему твою просьбу. Как только женщина ушла, преподобный Феодосий пошел к судье и уладил вопрос с бедной вдовой. Он пользовался уже в округе непререкаемым авторитетом, и судья вернул женщине все, что он у нее неправедно отобрал.